so that yeah, by the way this is from kwai kwa die Ну а теперь переходим к вашему любимому Мне 12 лет, я сделал себе сам Я такой же крутой, как мой инстаграм Я, конечно, ни на что не намекаю Но на самом деле намекаю Они уже давно под фидука флексят Ну, скорее всего, я никогда не усну Давайте посмотрим чей-нибудь видос Зачем? Следующий вопрос. Квай. Стоп, короче.